Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня хотел бы рассказать о том, как создать дистрибутив приложения, написанного на Qt. Приложение, естественно, написано не на Qt, а на языке C++, а Qt это всего лишь библиотека. Так вот, что из себя представляет библиотека Qt? Ну, во-первых, она разделена на множество модулей. И если мы посмотрим содержимое стандартного дистрибутива, Uh, Qt, то вот в папке bin и ну, соответствующие подпапки, да, то есть э, в зависимости от версии Qt, э, мы увидим э, список файлов для Windows, это файлы с расширением dll, это динамически линкуемые библиотеки, и вот каждый отдельный файл, он соответствует отдельному модулю библиотеки. Что значит, что эти библиотеки динамически линкуемы? Это значит, что они связываются с э, исполняемым файлом уже на этапе исполнения, а не на этапе сборки. Э, соответственно, если э, исполняемый файл использует эти библиотеки, необходимо, чтобы он мог их найти. И вот если я... Сейчас я загрузил э, проект одного из предыдущих видео, его собрал вот он запускается если я пойду в папку э, сборки то увижу исполняемый файл и размер у него очень маленький но э, собственно сам по себе он, он не запускается потому что он требует как раз использования вот этих вот динамических библиотек и в частности он вот э, э, ругается на нехватку на то что он не может найти библиотеку Qt 5 Core DLL ну вот мы здесь если мы поищем, то мы найдем файл .tutcore, где ищутся эти динамические библиотеки. Ну, во-первых, они ищутся в неких там системных папках, также в Windows например можно настроить переменную среды PATH, в которой будут указаны все папки, в которых необходимо искать динамические библиотеки. Ну, либо, собственно, в папке, в которой находится исполняемый файл. Поэтому мы, в принципе, можем просто скопировать вот этот файл в папку э, с исполняемым файлом и запустить снова. Но теперь мы видим, что э, Qt5 Core был найден, но э, все равно не хватает теперь уже другой библиотеки. Но мы можем поискать ее. Так, по-моему, вот это. Давайте скопируем. И... И так может продолжаться очень долго, потому что э, это очень простой проект, поэтому в нем используется небольшое количество модулей, а это достаточно сложный проект, будет использовать большое количество модулей, соответственно, большое количество динамических библиотек. Э, ну, и тут еще одна проблема. Сейчас я, допустим, вот таким вот дуболомным способом э, выясню, каких мне библиотек не хватает, да, каких вот этих вот файлов деле. Э, однако после этого... Я напишу несколько строчек кода с использованием классов или функций э, других модулей. И, соответственно, мне потребуются для моего исполняемого файла, потребуются какие-то дополнительные э, динамические библиотеки. То есть, мне по-хорошему перед каждой э, перед распространением новой версии я каждый раз должен смотреть, а все ли библиотеки у меня входят в дистрибутив. Но это, конечно, не очень удобно. Более того, я могу использовать только какую-то часть функционала библиотеки, мы видим, что они были ну, не разных размеров. И отмечу, что для каждого модуля здесь есть два файла библиотеки. Один для использования исполняемого файла, который был собран в режиме отладки, один в режиме выпуска. Так вот, тот, который в ладки, он имеет в названии а, суффикс d. Ну, Эти а, библиотеки нам не нужны. Ну, Мы видим, что они, кстати, занимают гораздо больше места. А, хорошо. Как можно было бы несколько упростить процесс вот этот поиска необходимых а, библиотек? Ну, для этого можно использовать такую популярную утилиту, которая называется Dependency Walker. Вот я ее могу здесь вот скачать. На самом деле она у меня уже скачана и положил ее сюда же в папку. Так, здесь у меня давайте, архив я разархивирую в папочку содержимое архива и запускаю depends.exe здесь мне предлагается выбрать исполняемый файл я выбираю как раз вот этот самый исполняемый файл проекта у и... вот меня отображается некое вот дерево библиотек от которых зависит данный исполняемый файл. Ну, здесь большинство, конечно, просто э, библиотеки Windows, системные. Но, в частности, вот мы видим, что здесь не хватает нескольких библиотек. В частности, вот с э, префиксом Qt. Итак, давайте посмотрим, есть ли у нас эти библиотеки в папке э, сборки. Так, смотрим. Windows. Не хватает uh, cute five widgets тоже не хватает. Хорошо, давайте скопируем их. Итак, раз, два и cute widgets. 3. В принципе, может оказаться, что нам понадобятся еще какие-то библиотеки, потому что одна библиотека может использовать другую. Поэтому для контроля я закрываю так, ну, и снова загружаю так, и теперь мы видим, что действительно не хватает еще одной библиотеки, Qt5GUI. Это нас не касается, это библиотека Internet Explorer. Ничего страшного, что ее нет. Итак, GUI. Так. Снова переоткрываем исполняемый файл. При помощи dependency Walker, И на этот раз ничего, кроме вот, вот этой библиотеки, никаких проблем нету. Хорошо, теперь можно попробовать запустить исполняемый файл. И мы видим, что он благополучно запустился. Ну, в общем, не очень удобно. Мы должны, во-первых у нас мы должны таскать и распространять с собой вот все вот эти дэриль файлы, хотя с другой стороны мы можем в нескольких проектах использовать одни и те же дэриль файлы, собственно для этого они и задумывались. И так какой есть вариант? Есть вариант э, динамического линковки э, библиотек, как я уже сказал, есть вариант статического, то есть э, линковка этих библиотек происходит на этапе компиляции. И для того, чтобы в Qt делать статическую линковку библиотек, необходимо пересобрать сам проект библиотеки Qt в режиме статической линковки. И это потребует не каких, не некоторых усилий, но с другой стороны вполне себе может окупиться. Итак, что нам нужно? Во-первых, давайте я не буду давать ссылки, потому что они могут э, меняться, э, а мы просто поищем в гугле «Cute Static Build». Э, первый же в списке э, результатов э, мы видим ссылку на вики проекта Qt, в котором, собственно, как раз говорится о сборке э, стати статического Qt. И э, здесь, если отмотаем чуть подальше, здесь мы видим, что нужно сделать не, некоторый подготовительный этап для того, чтобы осуществить эту сборку. Во-первых, э, нам необходим для Windows, нам необходим PowerShell для э, выполнения скрипта, который будет совершать эту э, сборку, нам необходим э, 7-zip архиватор. И нам необходим, ну, необходим нам, конечно, сам компилятор, но он, но он уже есть, min.gw. И, наконец, сам скрипт для PowerShell. Вот он здесь, его тоже можно скачать. Сейчас не помню, он у меня скачан или нет. Сейчас проверим. Да, вот он у меня скачан. И необходимо иметь, как я уже сказал, PowerShell. Если он не установлен у вас, то можно его установить в виде обновления Windows. Здесь тоже ссылка на сайт Microsoft, где можно это сделать. Ну, вот так вот выглядит этот файл обновления. Опять же, я это уже сделал, поэтому мне это уже делать не нужно. И, казалось бы, можно выполнять скрипт. Я перехожу в папку. А, давайте еще, еще один момент. Давайте э, посмотрим содержание этого скрипта. Э, и вот он содержит несколько параметров. Во-первых, это параметр, это э, ссылка на интернет, ссылка на э, архив с дистрибутивом, с исходниками э, Qt. Причем, как мы видим, он зависит от версии, поэтому если, если у вас какая-то другая версия, то необходимо здесь модифицировать эту строку. Если ну просто вот замены вот этих цифр это не удается, то в принципе можно найти точную ссылку, просто скопировав часть вот этого адреса. И мы видим здесь как раз множество версий сборок. Допустим, нас интересует версия 5.5, 5.5.0. Дальше Single. По аналогии вот с этим вот адресом. И здесь мы видим файл selence. То есть тот самый архив. Вот теоретически можно просто взять адрес вот этой ссылки и подставить его в качестве параметра для скрипта. Второй параметр это папка, в которой будет э, осуществляться сборка и копирование вот этого файла. Э, версия Qt она будет определяться автоматически, так что в принципе здесь указывать ничего не надо. Так же, как и э, путь к э, компилятору. Итак, то есть в принципе у нас все есть. Допустим, мы хотим э, именно вот эту версию Qt. Можно запускать скрипт. Итак, я пишу PowerShell. Попадаю в PowerShell. И начинаю э, набирать название скрипта. Wind. Нет. Вот. Пробуем запустить. И э, запустить не удалось. Так как соответствующие э, права э, безопасности не дают это сделать, потому что нету подписи у данного скрипта. Э, отключить проверку можно следующим способом через команду set execution policy. То есть изменить политику запуска и установить его как unrestricted. То есть без ограничений выбираю Yes, пробую запустить скрипт снова. И на этот раз у меня получается. И мы видим, что, во-первых, расположение компилятора скрипт благополучно нашел и начал скачивание вот этого файла архива после скачивания он его распакует и начнется собственно, начнется собственно процесс сборки ну вот в этой статье тут написано что процесс может длиться несколько часов и нужно запастись терпением и э, статья не врет у меня э, данный процесс занял около четырех часов так что советую отложить это, этот процесс на ночь, например, перед сном запускать. Иначе, э, ну, э, есть опасность, что, во-первых, вам придется всем держать включенным компьютер, во-вторых, то, что, может быть, э, где-то случайно появится процесс сборки, и тогда придется начинать все сначала. Хорошо, естественно, я не буду сейчас 4 часа заговаривать вам зубы, поэтому я просто порву в выполнение скрипта. И предположим, сделаем вид, что прошли 4 часа. А я вместо этого, вот мы видим, появилась папка Static. В ней пока что только часть вот этого файла скопировалась. Давайте я удалю. У меня. Данная папка уже есть. Я ее вот здесь спрятал. Скопирую ее туда, куда должен, должен был скопировать э, и собрать кьют э, скрипт. И вот мы видим, здесь у нас исходники. Вот тот самый архив, вот распакованный архив. И вот здесь результат сборки. Теперь нам осталось только настроить среду разработки Qt Creator на работу вот с этой версией Qt. Для этого переходим а, в настройки. И здесь меня интересуют две вкладки Qt Versions и Kids. Первое, я добавляю новую версию Qt. А, здесь необходимо указать путь к файлу а, qmake.exe. Ну, естественно, в папке Static. В папке bin, QMake. И. Ну, здесь определенные какие-то предупреждения есть, но ничего страшного. Я нажимаю Apply. Сейчас на какое-то время это подвиснет. И теперь можно переходить к настройке вкладке Kids здесь я опять нажимаю кнопку Add пишу название для этого набора ну, допустим назовем его Desktop Static 32 и здесь мы могу оставить все по умолчанию потому что компилятор мы используем тот же самый отладчик мы используем тот же самый единственное что нужно поменять версию Qt настроенную, только что настроенную нами. Я нажимаю «Apply». Теперь я перехожу в настройки самого проекта. И здесь добавляю вот этот новый набор – Desktop Static 32. Единственное, что вот мы видим, что по умолчанию были выбраны одинаковые папки, что для статической, что для динамической версии. Ну, давайте в статической я добавлю здесь слово static для обоих сборок static. Все. Теперь мы увидим, что здесь в меню появилось пункт desktop uh, static 32 лис. Нажимаю compile and run. Программа запустилась, давайте посмотрим, что у нас в папке сборки. Static release, как я и настроил, release, и здесь тоже исполняемый файл, однако он занимает гораздо больше места, где-то около 16 мегабайт. Но я его могу сразу запускать, больше мне ничего не нужно, никаких .dl-файлов, ничего лишнего, все в одном файле. Что, естественно, хорошо для распространения, особенно если мы хотим какую-то версию, чтобы она была относительно мобильной, чтобы, не знаю, с флешки можно было запускаться и так далее. Хорошо. Ну что, давайте подведем итоги. Сейчас я здесь открою динамические собранный исполняемый файл. Ну, давайте сравним, во-первых, размер дистрибутива. Ну, здесь у нас 16 мегабайт, здесь у нас 18 Ну, незначительно больше. Если бы э, здесь было несколько больше использовано модулей в проекте, э, то разница могла быть значительной. То есть э, динамическая э, версия бы э, занимала гораздо больше места. Однако, в случае, если бы мы использовали одни и те же библиотеки для нескольких проектов, то наоборот мы могли сэкономить, потому что, э, допустим, 3 вот таких вот проекта будут занимать, э, там, допустим, где-то там, не знаю, 47 мегабайт, 3 вот таких проекта будут занимать приблизительно столько. Потому что мы видим, исполняемый файл здесь э, занимает всего 3-4 килобайта. Итак, в динамической версии у нас маленький .exe файл, однако может быть много, много библиотек, где много лишнего также содержится, ненужного для нашего проекта, поэтому он может сам дистрибутив занимать больше места, плюс то, что можно потенциально использовать одни и те же библиотеки для нескольких проектов. А минус в том, что нам надо следить за составом вот этих библиотек, за их версиями, за тем, чтобы они случайно не конфлик, конфликтовали с другими, э, с другими библиотеками. Теперь, что касается статической э, версии. Ну, какой здесь естественный плюс? То, что все находится в одном месте, в одном файле. Ничего лишнего. Распространяем один файл. Также, меньший размер дистрибутива, в случае, если у нас, допустим, один исполняемый файл и много а, модулей. А, большой, ну, минус то, что большой размер, собственно, этого файла. А, и вот единственный, который я считаю, очень а, серьезный минус, хотя он а, минус только для некоторых проектов, это то, что нельзя использовать... А, подключаемые плагины. То есть, собственно, плагины и представляют из себя в основном э, динамически подключаемые библиотеки. Поскольку здесь мы их использовать не можем, то подключаемые плагины мы использовать не можем. Ну, естественно, в каждом конкретном случае, в случае разных проектов, э, мы осуществляем определенный выбор. Традиционно при разработке отладки используется динамический способ линковки, а при э, распространении э, преимущественно статические хотя это уже на вкус э, разработчика э, это может зависеть от э, способа распространения допустим или от э, структуры проекта а на сегодня все спасибо до свидания